Цветная капуста в панировочных сухарях – это отличный гарнир или самостоятельное блюдо, он подойдет для ужина, прекрасно сочетается с мясными и овощными блюдами, можно подавать холодным и горячим. Не знаете, что подать к столу в качестве овощного гарнира? Тогда узнайте, как приготовить цветную капусту в панировочных сухарях, это очень нежный овощ, который при таком способе приготовления сохраняет в себе все полезные вещества. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. В небольшую пиолочку вбейте сырые куриные яйца, взбейте их вилкой или венчиком, добавив соль и сахар, капусту вымойте и разберите на соцветия. В большую кастрюлю влейте воду, поставьте ее на плиту и вскипятите, опустите соцветия капусты в воду на 5 минут, затем откиньте их на дуршлаг. Разогрейте в сковороде растительное масло, каждое соцветие капусты макайте во взбитое со специями яйцо. В миску всыпьте панировочные сухари, после того, как соцветие капусты вымакните в яйцо, обваляйте его в сухарях, затем выложите соцветие на сковороду и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Цветная капуста, 800-900 грамм. Панировочные сухари, 100 грамм. Яйца, 2-3 штук. Масло растительное, 50 грамм. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня,